Желание рисовать появляется такое прямо. Влечет бесподобно. <с> Очень хочется рисовать. мы сейчас начнем сенс тогда. Стать поудобнее. ну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 How do you do, darling? Open your eyes, please. How do you do? Thank you. Smiled. What's your name? My name is Sandy. Sandy. Can you speak Russian, darling? Russian? No, I can't. Elisabeth. <laughs> Верена. Верем сидеть, свободно рисовать. Берепин, почувствуйте себя талантливым, знаменитым художником, рисуйте уверенно, красиво и точно. Понимаете по русски? Pardon? По русски понимаете? Pardon? Вы же знаете русский язык. Вы русская. Я не понимаю. you. Speak louder, Liz. What do you say? I don't understand him. Вы не понимаете ни слова по русски? Вы англичанка? Strange language. Вы англичанка? She tried to speak with you Russian language. But I don't know Russian Что у вас на руке? Yes, вы понимаете по-русски? Вы же русская, вы должны понимать русский язык.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 Он вот было побольше. Вы не знаете, как она называется? Он мне говорил. Из нее исходит звук. Но я забыл, как она называется. Но это не граммофон, не сказал профессор. Вам знакомо слово магнитофон? Магнитофон? Нет. А что такое фотоаппарат? Фотоаппарат это... Я вам сейчас покажу, что это такое. Я сам отлично знаю, что это такое. Я сам неоднократно с ним фотографировался. Что это? Это тот самый фотоаппарат. Не вы ошибаетесь. Я не ошибаюсь, это фотоаппарат. Вы... Называется он Зенит. Это не русская вещь. Это не фотоаппарат. Тут написано, изготовлено в СССР. Написано Made in USSR.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 Подпишите, пожалуйста, рисунок. Подпишите, пожалуйста, рисунок. Илья чем Меречнева. Ваше удовольствие. Хорошо. Сейчас мы это сделаем. У нас в гостях в саду Вера Хадырка Миссаржавская. Знакомьтесь, пожалуйста. Здравствуйте. Я очень много слышала. Илья Олеговна. Очень, очень приятно, что посетили нас. Илюшенька,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 Что? Зачем вы этими шварожскими звуками? Это замечательно было. Это было бесподобно. Нет, нет, нет. нет, нет. Почему это? Нет? Не так? Что вы хотите? Так. Смотрите. Так. Это берег. Так. Вы хотите, чтобы в дереве что было? Посмотрите. Так. Стоять на самом склоне. Так. Шарики. Так. Никакого контраста у вас. Вот как. У вас дерево поглощает реку. Оно должно оттенять. Оттенять ее шире. Ну а, вы немножко утомились, Илья. Чуть утомились. Дайте немножко винтаж. Вы. вы устали, друг мой, немножко. Я не понимаю, почему. Почему мне приходится вас учить? То есть это очевидно, что это не так. это очевидно. Как? Отдыхайте, отдыхать, отдыхать. Да. Сейчас не время отдыхать. Мы должны закончить рисунок. Смотрите, какой, какой интересный вид. Отдыхайте, отдыхать, отдыхать. Лучше. Хорошо чувствовать себя. Ты снова Миша, и снова Миша, и снова студент одного из московских институтов. На счет пять проснешься, чувствуешь удивительный подъем. Подъем. Подъем. Приятный подъем. Бодрость. когда такой еще не было. Бодрость. Раз. Два. Такая бодрость будет. Три. Четыре. Будешь теперь. Восальный подъем. Время. Пять. Восальный подъем. Вяжешь? Бодрость. Вяжешь. Вяжешь. Хорошо чувствуется да. Малый. Все нормально. Хорошо? Да, все хорошо. А? Все, все хорошо. Неприятная реакция никакой не осталось? Нет? Мужчина ну, вроде нет. Вроде ничего. Все исчезло. Да, вроде, вроде заснул и проснулся. Ничего, не помню, что с тобой было? Нет, вроде не помню. Не помню. Лисовал, не рисовал, не помнишь? Что... Нет, я не, не помню. Хорошо чувствуешь себя? А? Свежесть чувствуешь? Чувствуй свежесть. Падрости свежесть. Какая свобода? Ну, сыграй тебе мольное сердце. Подъем! Свободным! Точно! Свободным! Свободно! Свободно! Свободным! Let's ramble. возможностям